Проректоры Узбекистана продолжают повышать квалификацию. Для нас было тоже очень важным увидеть э, структуру, организацию самое главное, работу э, управления инновационного развития. На что способна униклиника Казанского университета? Вообще ничего не чувствовал, даже голову не чувствовал. Я даже не знал, что у меня столько там есть. Аллергия на пыльцу? Есть выход. Эта лента в дальнейшем используется для Приготовление препаратов, которые, соответственно, анализируются, и мы можем уже сказать, что там находится, какие типы пыльцы. Всем привет! В эфире универ в студии Карина Саехова. Сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. 20 тысяч свечей зажгли в Парке Победы. Так казанцы почтили память героев войны. Участие в акции приняла и делегация Казанского федерального университета. В канон событий горожане выложили с зажженными свечами изображение советских солдат, гвардейского миномета Катюши и бомбардировщика ПО-2, производившегося в Казани. Всего на акцию огненной картины войны» ушла пара десятков тысяч свечей. Достойный подарок городу трудовой доблести. В Казанском федеральном университете продолжаются курсы повышения квалификации для проректоров по научной работе и инновациям вузов Республики Узбекистан. Все подробности смотрите далее.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 Директор Химического института Казанского федерального университета Марат Зиганшин дал свой комментарий по поводу совещания Минпромторга Республики Татарстан и холдинг Подробности далее. В рамках совещания с участием Минпромторга Республики Татарстан и Акционерного общества холдинг состоялось обсуждение развития молотонажной химии в Республике Татарстан.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 Буквально на днях к нам поступило оборудование для проведения дистанционной литотрепсии. Оно монтируется и через несколько месяцев мы сможем оказывать операции и лечение по поводу мочеводелительной болезни в полном, цикле. в полном цикле. То есть на весь завершающий круг лечения. При помощи метода дистанционной литотрепсии врачи смогут дробить камни в мочеводелительной системе посредством воздействия на них ударно-волновых волн направленного действия.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 В Казанском федеральном университете расширит функционал сервиса для людей с аллергией на пыльцу растений под названием «Полон лап». Ожидается создание аналога итальянской пыльцевой ловушки «Ланзони», но с некоторыми модификациями. Подробности в сюжете.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 В качестве рабочей модели устройство планируют распечатать на 3D-принтере. В дальнейшем прототип разработки будет представлен на одном из научных мероприятий, который состоится в Москве в этом году. Диана Шеленкова, Фарид Хитаглы, Универ -Ньюс. Корпорация «Туризм РФ» совместно с правительством Республики Татарстан анонсировала грандиозный план развития туристической инфраструктуры в городе Лаишево. Какие инновации ожидаются в ближайшие годы, все подробности выясняла Валерия Гарнышева.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 Республика Татарстан предполагает э, большую культурную освоение и уже к существующим объектам, которые там расположены. Конечно же, э, функциональная программа была очень обширной и интересной, и можно заметить, каким образом э, это влияет на развитие туристических особенностей э, Татарстана.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 которые будет также использовать для подобного рода объектов. Эти туристические и декутуристический, и, декутуристический, и, декутуристический, и, декутуристический, и, декутуристический, и сейчас развиваются. План предусматривает несколько гостиниц, рестораны, глэмпинги, а также специально оборудованную гавань для яхт. Также отдельные инновации затронут поселок Симрук. построенный для съемок сериала Зулиха открывает глаза». Туристов ждут всесезонные развлечения внутри кинодекораций. Валерия Гарнышева, Александр Кунизенцов, Универ -Ньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска вы сможете найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч.